Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем знакомить вас с игрушками от предприятия Полесье, стараясь не только показать игрушку, но и рассказать о ее функциональности и качественных свойствах. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем и покажем вам увлекательную игру «Поймай уточку» для двух игроков. Набор представлен в яркой и красочной упаковке с ручкой, благодаря которой набор удобно переносить. Игра поймай удочку представляет собой игровое поле, размер которого позволяет разместить набор в ванной. Благодаря этому купание станет одним из самых любимых занятий малыша. В набор входит две удочки, водяная мельница, подъемный кран, домик, шлюз, а также 12 уточек. Водяная мельница приводится в движение под действием проточной воды. Удочки можно установить на игровом поле благодаря специальным отверстиям. На игровом поле расположен домик, в котором находится моторчик, работающий от батареек, входящих в набор. При нажатии кнопки на домике начинается циркуляция воды. С помощью шлюза можно перекрывать поток воды. Суть игры заключается в том, чтобы поймать удочками из воды как можно больше уток. По игровому полю уточки движутся благодаря течению воды, создаваемому моторчиком. Игра «Поймай уточку» познакомит малыша с различными механизмами, которые приходят в движение под воздействием воды. Эта увлекательная игра развивает мелкую моторику рук, ловкость, координацию движений, а также внимательность. Игрушка выполнена в ярких цветах и изготовлена из высококачественных и безопасных материалов. Данный набор рекомендован детям от 3 лет. До следующего выпуска и помните, что игрушки из детства – самые бесценные игрушки.